Вот наблюдаю за Женькой. Ему там холодно. Минус 10. Здрасте, проверка документов. Предоставьте ваш страховой полис. Хорошо. Блин, похоже, клиент поехал ко мне туда. Так, ребята, приехали в какой-то поселок в том же штате Висконсин. Здесь необходимо забрать Porsche 9 1987 года. Старенький порш. Хотим его поставить на первый этаж самый конец. Для этого придется выгрузить Lexus. Так, клиент предупрежден, что мы будем в 9.30. Ровно в 9.30 мы и подъезжаем. Одинаковые домички у них здесь. Видимо, такой стиль, наверное, в другие цвета красить нельзя. Хотя нет, вот чуть отличается. Где-то вот здесь, по-моему. Летом, наверное, у них такой типа парк здесь. Правда, деревьев нет. Поле. Поле для прогулок с детьми. Куда-то сюда. Вон он, наш клиент стоит уже. Конечно, он пунктуальный, мы пунктуальные. В 9.30 сказали, и он стоит на улице, и мы подъехали. Hello. Окей, yeah, no yeah. okay, Смешной такой дедушка. У Меня там говорит, есть багажники запчасти, ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. Давай. А они тоже хотят, чтобы я подпись где-то поставил? Ну я поставлю. У нас все честно, ребят, открыто. Так. Машина маленькая, удобная, низкая и короткая Соответственно, ее очень удобно будет вперед поставить, нам кинуть Что мы сейчас и сделаем Для этого необходимо будет Lexus выгрузить Ну и, соответственно, Макан, Чем сейчас Женька занимается На улице, ребят, холодно, прям неприятная такая погода Еще четыре колеса, кстати, нужно забрать Да, да, очень медленно гидравлик работает, Женька говорит Ну, масло замерзло, что сделать Сейчас оно несколько раз погоняется Немножко легче будет Ребята, приехал забирать Porsche Panamera Вот наблюдаю за Женькой и мне там холодно, минус 10, ветер сильно дает. а я здесь стою, жду пока клиент меня отдаст. Это вот такого красавца, Porsche Panamera 22 -го года выпуска, сколько там пробег, всего лишь 15 миль, представляете, 15 миль, с ума сойти. Сегодня по Porsche мы двигаемся, видите, там у нас еще один Porsche Macan, такой салон красивый, потаксовать не получится, видите, два места всего лишь. Вряд ли они возьмут воло такси Саратовская или Убер, Убер тоже, наверное, не возьмут А я, кстати, такси везет катался Когда-то в Саратове, ребят, кто-то может не ответить Что оно там еще существует, нет? Я помню, когда они только открывались, а вообще бомба Я так столько бабок делал, тысячу в день За вечер, точнее, за ночь тысячу. Примерно так, ребят Теперь цепи крепим и на второй этаж загружаем Еле-еле, ребята Может, кто-то подскажет Мы вчера с Евгением сидели и рассуждали, каким образом можно все-таки наше масло в гидравлике, вот в этом бочонке подогревать еще дополнительно А трака сразу нет, ребят потому что это дополнительно нужно сюда тянуть какие-то либо антифризные трубки, там, масляные сразу нет, понимаете, да, я в движении но ну, не вариант, нет то есть надо какие-то отдельно что-то придумать что можно отдельно придумать? из простого, это просто вот этот масляный масляный бак просто закинуть попробовать какие-то тены подключить ним датчик, который, ну, температурный, соответственно, датчик дополнительный еще в бак кинут, который будет выключать этот ТЭН. Вот такая вот есть история, что думаете? С другой стороны, этот бак довольно небольшой, он там он расположен, и он, соответственно, на скорости будет обдувать, холодить его будет, и потом, когда мы начнем включать даже горячую, там, до 80 градусов, черт с ним, или там, сколько, 60, сколько угодно масло, то оно быстро пройдет вот по этим трубкам, вот как сейчас, оно же циркулирует, и оно опять станет холодным, понимаешь? Потому что трубки, э, цилиндры, они, они холодные, они раскаленные. Ну, холодные очень. То есть, минус 20, минус 15, вот это все очень холодное. Поэтому даже ты кипяток туда зальешь, даже очень горячее, кипящее масло, условно, да, то все равно, проходя через вот эти трубки и циркулируя, там, возвращаясь в бак, это опять будет очень холодное масло. Короче, думаем, как, ребят, решить эту проблему. С другой стороны, не особо эта проблема, вот сейчас она поднимает, она и поднимает. Ну да, но на сколько, на сколько подольше. Ну минуту мы потеряем, минуту, может быть. Оно того, наверное, не стоит, чтобы заморачиваться, чудить и городить велосипед какой-то еще. Гидравлика, по-моему, сама говорит за себя, говорит, езжайте отдыхайте в да. это время года. Не, да, вот именно, в это время года, ребят, пожалуйста, не суетитесь. Что, ребят, страховочная вот эта штука, видите, отвалилась, я вам уже показывал. Вот такую вот ерунду мы сделали, чуть закрепили, чтобы она не спадала, ну и, соответственно, вся эта система не разломалась. Отлично, вот так это будет все выглядеть, ребята. Машина прямо отсюда. На всякий случай баланки кинем. Кстати, вот смотрите, ребята, это ленту, которую я приклеил. Она самоклеющая, но от мороза она отлетела, поэтому не зря я вот такие штучки приклеил. Ну, честно говоря, ерунда. Вы мне так писали, вот обязательно тебе нужна эта лента. Фигня полная, фигня. Так, ребята, забираем мы Rolls-Royce. Женька там уже устал меня ждать, ребята, пока почистили его, помыли, готовили. Что, посмотришь там, чтобы вот так кулак оставался, дай? И... машина у вас, мистер. Ребят, Астон Мартин Ван Тач, это называется, или вот так, ребята, она внутри выглядит. На летней резине, кстати, поэтому буксует. Так, Женька там уже выгнал. Да, смотрите, какая полиция здесь имеется. Вот видите, просто обычная Toyota... Что это такое? Toyota Land Cruiser. runner здесь называется, но ну, по-русски как-то она иначе. Видите, у него мигалочки такие спереди, сзади. Он просто чувачка раз и прижал. И теперь у него тоже мигалки. Вообще не поймешь, даже не черная обычно черные автомобили. Серебристый Jeep, представляете? Бац, ему мигалки включил, вот отсюда его куда-то на парковку повел. Сейчас будет за что-то штрафовать явно. но либо общаться по какому-то поводу, но явно не просто так проверить документы. Здрасьте, проверка документов, предоставьте ваш страховой полис. Но это бред, такого вообще не бывает. И вот теперь, ребят, когда здесь поживешь, понимаешь, что, ну, действительно, ты что, сам маленький, ты сам не можешь обеспечить наличие всех нужных документов. Зачем тебе дополнительный еще что-то, детский сад, что ли, проверять тебе еще? А точно, а ты одел, а, а головной убор, а все есть ли у тебя? Ну, бред. Вот так ты в Америку перебрался, да, примерно. Короче, ребят, вот это Тией трак, стоп, Тией, он там стоит наш трак. Мы поставили его на замену масла. Ребята говорят, окей, вчера, вчера, вчера вечер мы, пос, мы сказали, мы хотим менять, хорошо с утра приезжайте. С утра цепили тракотрейлера, они сказали так сделать. Загнали и пошли вот там по трассе к завтраке. Нашли вот там кафе, оказалось, когда пришли, они не работают. А они нам по пути позвонили, говорят, знаете, у нас нет фильтра вашего. Черт. А, а, все руки. Не знаю, минус 500 градусов как будто бы. Такое ощущение. В общем, мы как дураки теперь все в пушке. Что делать? Ничего не делать. Пойдем тракт забирать и поедем дальше. Как так, ребят, я не понимаю. Нету фильтров. Это огромная станция. Здесь поток автомобиля очень очень высокий. Как у них может быть не быть просто фильтр на обычной вольво? Ждала со вчерашнего вечера. С утра, говорят, заезжаю. А сейчас сказали, ну мы говорит, через несколько часов сейчас закажем. Придет фильтр для вернее, чуваки. Ваши несколько часов я уже знаю. Поэтому мне надо работать, масло выгоняю немножко позже. Так и работает, ребят. Что, so, ребята, спустя пару дней нашу, нашей поездки мы приехали наконец-то на разгрузке. Сейчас выгружаем Lexus. До этого мы уже выгрузили один автомобиль. А, немножко дождь прошел, так свежо, хорошо. Трейлер помылся, как вы видите. В общем, выгружаем. Итак, ребят, алексос доставили. Снял на камеру, на телефон еще, пока Женька сейчас там закрывает трейлер. Командная работа, ребят, очень удобно вдвоем. Я сейчас кейбакс, здесь у них дропбакс есть такой. Вот этот должен быть дропбакс. <звук> да, действительно, вот раз туда положил. Все. Все, уже ключа нет. Вон там внутри огонь. Погнали, ребят, скорее дальше закрываем. Едем скорее клиент уже все обзвонились, отписались. Все же думают, что у них одна машина только их, и все. А когда будет Rolls-Royce, а когда будет макан? А когда то? А когда то? А макан каждый раз приходится выгружать. Но вот сейчас мы не выгрузили его. Удалось прям на всю рампу верхнюю вниз сместить. И сверху выгнать Lexus. Видите? Получилось. Но сейчас мы будем это дело исправлять. Надо будет обратно поднять, потому что если она сейчас подскочит, она ударит и все. В общем, ребята, едем с Женькой. Женька сзади на макане на другом клиентском Макане, который мы сейчас будем доставлять следующим. Сюда на траке заехать вообще не вариант, поэтому таким способом выгнали Роллс-Ройс. Вот на Роллс-Ройсе я еду, Женя меня сейчас заберет, а мы едем пока клиенту. Довольно далеко его дом. Он уже весь переживался. когда ты будешь, когда ты будешь, когда. Я говорю, чувак, я уже здесь, не переживай, пожалуйста. Все нормально, все хорошо. Блин, похоже, клиент поехал ко мне туда, обратно, для, для того, чтобы забрать свой Роллс-Ройс. А я приехал сюда. Что-то я его не видел. Все, смотрели тачку. Оп, они поехали туда, на... На тот гейт с женщиной. Смотрите, мы в дворец Путина. Поближе, подеть еще. В дворец Путина, что ли, или что это такое вообще? Хотя нет, у дворца Путина орлов, да. Гербов, орлов всяких много. Здесь этого нет ничего, ребят. Офигеть, такие железные красивые ворота. И супер-супер вежливый, ребят, персонал. Охранник прям вообще супер вежливый. Да-да-да, у, у него мое имя было. Он говорит, Юджин. Я говорю, yes, Юджин. А компания, все, все номера компании, все имеется. Добрый Ладно, ночи, доброй ночи. Да, Женька пропустил, говорю, меня хочет забрать. Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста. А мы где-то здесь с ними разминулись. Сегодня. Я вот так проехал, а он там, и мы друг друга не заметили. Все, мы сейчас грузим обратно Макан. И этот Макан уже едет через 15 минут клиенту следующему отдаем. Прям с разгона, вот так же, прям залетай. <laughs> Сбивай конус. Вы из Чикаго? Да. Я из Майами. Майами, да. Я из Чикаго. имя и степень. имя и да, я хожу или чек, кэш, окей. Спасибо. Окей. What's your name? Eugen. Eugen. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Too. Sorry, I forgot Спасибо. Thank you. Have good night. Thank you. Last car? Or... Hi. Am I the last car? Uh, no, one more. One more, okay. Yeah. Okay. Все нормально. Тачку отдал, деньги забрал. Привезли, ребят, машину Астон Мартина. Клиент что-то заснул или что, непонятно. Час назад я ему писал, говорю, я сейчас подъеду. Он говорит, окей, окей, я тебя жду. И, и все, и пропало, непонятно, что делать. Ладно, давайте хотя бы просто отфоткаем машину. А, кстати, здесь уже бывало да, такие, знаете, пеналы. Заезжаешь в эту улицу, а разворачиваться негде. Поэтому только-только задним ходом. Ну ладно. Ох, как красиво, смотрите, выглядит тачка, да? Вот, ребята, хотелось бы, знаете, суббота утро, хочется до обеда все дела сделать уехать дальше но немножечко клиента нам конечно мешает это сделать радостно как у меня да. как не как у тебя как у того парня помнишь все бабки ребят получили все есть все поехали гулять ребят тем временем пока мы выгружаем автомобили вот сейчас отдали ассан марты остался панамера по пути мы уже собираем автомобили которые пойдут у нас а, на чикаго снова сейчас пирари кинем на первый этаж на первый этаж, сразу его зацепим хорошенечко. И все, ребята, и это уже машина пойдет. Сегодня у нас суббота, то есть сегодня мы планируем собрать где-то 4-5 машин, наверное. 5, наверное, скорее всего, если все, все будет идти хорошо. И уже выезжать в понедельник, То есть завтра сделать выходной мне, а в понедельник выезжать. А Женя, может быть, тем временем, пока свой трак готов будет у него компанейский, он тоже выйдет на работу. Такой план. Where is it? Where are you driving to? Uh Saint Louis. Missouri? Yeah. Hello. Yeah, that's it. А right, первые чаевые, первые чаевые в этом году свои. Yeah. Две сотки нам дали, потому что вдвоем, видит, мы трудимся, сорокимся, стараемся, пожалуйста, дали. Нормально, нормально. Все, сейчас едем собирать машину. Там чаевые вряд ли будут, когда собираешь, <laughs> не дают. Хотя бывало у меня случай, когда платили. Сразу еще и чаевые, давай. Погнали. Ребятки, приехал я в автосалон забрать два автомобиля сразу из одного места. Выгружаются, правда, два разных, но ничего. Видите, как здесь в лакшери тачки, стоят мне нужно забрать porsche 911 и porsche боксер уже ждет а следом rolls-royce ребята надо забрать они работают до трех поэтому нужно успеть а время уже час 30 нам еще грузить ребят приехали в вот такую конторку гараж называется эти гараж большими боками как раз успели. Суббота, короткий день, все работают, у них полную мощность. Привет. кто? Иди, Привет. Иди, Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Как Hi hi, good for you. I okay? yeah. Thank you, thank you. I bring it to you. Oh, okay. Why don't good. you make okay. it ready? Oh, Now yeah, yeah. Good, I like that. Right so huh? when, when uh, ready, yeah. so один моркол, и... Да? Да? Откуда ты? Оригинально из России. Россия? Да, конечно. Хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо. Да. Porsche Бостер, Бокстер, Бокстер А дальше у нас там, я не помню, что стоит Ну, как обычно, Феррари, наверное Пять машин есть Шестую вот сюда Шевроле Шевели уже на выезде из Флориды Ну, из Майами, точнее, вот видите, здесь местечко Прямо под нее есть, под одним авто... автомобиль Я забираю в понедельник А сегодня субботу, после обеда, сейчас время Короче, едем кайфовать Трак на стоянку И отдыхать Ребят, смотрите, какой еще бывает разновидность трейлеров. Вот такой вот бывает открытый на 9 машин. Здесь, конечно, с ума сойти, механизмы такие. Просто, просто, просто, просто тяжко. А внутри потолок низкий, турник там уже не установишь. Вот такая же история ведь. И с высотой, соответственно, тоже проблемы. Каждый раз нужно замерять, понимать, какая у тебя высота, и выбирать соответствующие трассы. А у меня все стандартно, да? Ребят, ну что, выходные закончились, мы выехали поработать. Три часа мы ехали здесь от Майами в сторону Чикаго в принципе сейчас забираем первый автомобиль, на улице тепло, хорошо выходные кстати были прохладны немножечко, но в принципе сейчас нормально Женька открывает, Женька опять со мной в, этот, в этом рейсе открывает, сейчас забираем Шевроле Шевелли. здесь нужно забрать офигеть, ребята, у них тут тачек, смотрите просто старая машина you <laughs> Thank you, sir. Oh, okay. I get it's full in that When do you expect to give this up to Two, uh two days. Two days? Yeah. Yeah. Where are you from? Yeah, uh, I think I'm I'm originally from how long you been over here? Uh, three years. Oh okay. Your English is very good. <laughs> A lot better than my Russian would be. <laughs> yeah, that's it. Cool. Uh, you will draft? Yeah. Okay. Thank you. Короче, Женька загнали. Трак, масло поменять. Блин, ребята, вы не представляете, это такая оказалась проблема просто поменять масло. реально проблема, потому что куда, ты, куда бы ты ни заехал, везде огромные очереди. Вот если мы говорим про сетевые, везде очень долго, медлительно они выполняют работу. В Сакраменто, вы помните, у меня был свой, как его назвать, ну механик, да, который машину чинил, я мог позвонить, у мне забронировать место, я при этом все буду делать. Пока в Майами я такого не нашел, может кто-то подскажет какие-то контакты русских наших, которые работают и не имеют проблем, потому что в сетевых каждый раз меняет очень долго. Мы вот уже час где-то стояли, сейчас загнали, он вот сказал еще час, но если мы в 2 часа уложим, это будет супер быстро, это реально быстро. Ребят, смотрите, какие штуки мы хотим купить, покажи, как работает, то есть она на цепь нацепляешь, моя цепь, та, которая да, регулирует. Ага. Цепь Бац, за вот эту штуку тянешь и все и Вот мы сейчас две штучки такие возьмем, а у меня вот это, то есть все, каждый раз трещотку надо крутить, крутить, крутить. Ну, в общем, сейчас время это тратится. Это 30 баксов стоит одна, а это 58. Вау! Нормально, это 60 баксов мы сейчас дадим. Ну, а что делать? Она зато быстро и время реально... Время очень много экономишь. Так, теперь надо масло гидравлику взять, вот это вот, кажется. графитовое. Давай поищем графитовую. Универсал, трактор, транс, гидравлик, флюид. Гидравлическая жидкость, вот тут возьмем, наверное. Пускай будет на всякий случай. Вафельки, ребят, видите? Тесто туда бах. Вот такие, ребят, смотрите, вафельки. По 4.25. За каждую. И они еще с какой-то голубикой. Ну, короче, это прям бомба. Очень вкусная, очень вкусная, ребят. Вафл хаус. Вот здесь единственное, что здесь есть вкусно. Мы сейчас взяли там какую-то картошку. Хэшбраун. Так себе. А вот эта вот штука вкусная. Там еще дали мед, ну, в общем, все, что нужно. Все, ребят, масло заменили. Где-то, наверное, на 2,5 часа на это все ушло, может быть, два часа. Ну, отлично. Можно будет ехать и забыть о замене масла на ближайшие 10 тысяч миль, где-то так. Каждые 15 тысяч километров я меняю, ребят. Как считаете, нормальный пробег, нет? Ребята, это, по-моему, самая быстрая замена масла в таких сетевых, так что зря я на них ругался. Тейка вроде неплохая, мне Они уже говорили до этого, но, правда, в прошлый раз там не было просто фильтра, они меня продержали с вечера до утра. 400 баксов, вот цена. 400 баксов просто замена масла, но и вот fifth wheel, естественно, не смазывают, кстати. Сейчас надо его, вот эту выдвинуть штучку. Сейчас я выдвину. Kingpin называется. После Майами, ребят, хоть увидеть лед, снег. Снега, правда, нет. В общем, мы с Женькой приехали в Мизури, да, штат по-моему? А -а -а, да, граница Миссури, -Илиной. Миссури -Илиной. и Миссури. Метров, наверное, 200 проехать, будет другой штат. В общем, вон там мы припарковали свой тракт. не знаю, насколько это законно, но вроде знаков ничего нет. Идем в кафешку, посидим в кафешке, потому что время рано, еще 8 часов только. Но мы уже закончили, потому что автосалона, где мы завтра скидываем и забираем машину, закрыты, к сожалению, уже, но ну, ничего страшного, ночью не очень хочется возиться, тем более холодно, может, утром потеплеет резко, плюс 20 будет.